Малыш и Карлсон благодаря стараниям казанских аниматоров заговорили жестами. За приключениями малыша и Карлсона широко раскрытыми глазами семилетняя Влада впервые в жизни поняла, что говорят герои сказки. Раньше для нее это было немое кино. Теперь мультяшки заговорили жестами сурдопереводчика. Такие дети, у них очень ограниченный круг общения, вообще. Не только общение, вообще мир ограничен, они в интернате многие живут. Вот. Обычные мультики, особо телевидение, обычно не особо да. доступно. Сурдопереводчик для глухих детей тоже вроде персонажа. Или чтобы передать эмоции мультяшных героев, приходится не только жестикулировать. С помощью мимики, с помощью жестов. То есть, э, ребенок же смотрит не только на меня, но еще на то, что на экране происходит. Поэтому... Как-то надо совмещать это все, что, какие моменты более яркие. «Малыши Карлсон» не последними поведают о своих приключениях. Проект «Союз мультфильма и некоммерческого партнерства» обещает быть долгосрочным. Скоро понятно места станут диалоге еще пяти мультиков. Стало заключаться договор с мультфильмом. На первые шесть мультиков пока, да, вот «Малыши Карлсон» и простоквашины». И это еще не все. В планах создать сказку без звука, в которой герои сами будут говорить на языке глухонемых. Мультик, который будет... он Рабочее название степны против городских». Мультик про собак, где герои общаются, сами герои уже говорят. То есть собаки, выбраны специальные собаки, у которых пять пальцев, вот так видно прям. И они будут общаться уже реально сами. Там. В День глухих в сентябре в Казани пройдет праздник для глухих детей. И одним из подарков станут именно сказки с сурдопереводом. Их покажут на большом экране в одном из кинотеатров города.